Привет! Мы сегодня на канале на площадке. Давайте наш у нас Масом. Ладно, и давайте. Иди, показывай нам. Пойдем покажем. Ребята, всем привет. Сегодня 1 июня, день защиты детей. Мы с Наташей пошли на новую площадку. Посмотрите, какая она интересная. Здесь и тренажеры на площадке. Ну, Пошли, беги, смотри. Пойдем. за руль, да, вот руль, держись за него Катаемся, Это... мои хорошие! Как замечательно катаются Наташа с папой. Молодцы, Наташа, на карусель, пойдем? Он там качеля почти отправляется, поехали! Натуля! Едут папа с Наташей, мои хорошие едут. Наташа, это вертолет оказывается. Ох, какая молодец! Давай-давай-давай! Ребята, мы сегодня ходили на детскую площадку. Мы еще на этой площадке никогда не были. Нам на этой площадке очень понравилось, Наташа покаталась на горке, на карусели, на качелях, Пока. на лавочке. На лавочке мы посидели, да. Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, на Татуся. ставьте лайки. пишите комментарии. И смотрите наши И смотрите наши новые видео. Ссылка в описании.